Добрый день, меня зовут Аркадий. Мы с информагентством «Ледокол» продолжаем следить за ситуацией вокруг саратовских таксистов и их протеста брат за брата. И вот сегодня еще один представитель этого движения будет отвечать на наши вопросы. Представьтесь, пожалуйста. Екатерина Шабрина, водитель такси, в том числе и Яндекс, и Ситимобил. Очень приятно, с наступающим праздником вас. Днем Спасибо. борьбы трудящихся женщин за свои права. Вот. И в свете этого праздника хотелось бы у вас, как у женщины, как у трудящейся, спросить. А как же ваша борьба протекала? Чего вы требовали? И чего вы добились в свете этих требований? Ну, требовали мы много чего. Как минимум повышение тарифа, установки тревожной кнопки угу. от всех буквально и от яндекс такси и сити мобил ну и другие конторы, которые есть у нас в принципе в саратове чтобы как-то нас водители поддерживали они загоняли под плинту, с одним словом понимаете? ну пока естественно они этого ничего не сделали но это пока дальше мы будем продолжать не вот все сразу дальше мы будем продолжать бороться за свои права и так далее. Хорошо, а как вы думаете, стоит ли объединяться дальше не только водителям Яндекс, Ситимобиль, но и, в принципе, трудящимся для решения их вопросов? Вот мы предлагаем систему пролетарской диктатуры, пролетарской солидарности через медиапространство. То есть вот ваше предприятие Яндекс-такси, вот ваши отдельные разрозненные таксисты. На другом конце России такое же предприятие какое-нибудь, и всех их объединить вот так вот, системой пролетарской солидарности, чтобы требования каждого сколь угодно малого предприятия были поддержаны по всей России. Как вы считаете, такое выгодно для трудящихся? Для трудящих, ну как сказать, выгодно нет, потому что мы остаемся, во-первых, в эти дни без работы и так далее. К сожалению, к сожалению, нас поддерживает не так много народу, как хотелось бы. Многие считают это нецелесообразным, понимаете? Вот как Но... мне сегодня пишут, блин, да вот если бы ты купила свой автомобиль и сама бы на себя работала, блин, было бы все шикарно, блин. Они же не в курсе того, что здесь, вот сколько народу здесь было, здесь 90% ребят были на своих автомобилях, они работали, работают на своих автомобилях личных. Mm -hmm. Это я работаю на арендованной машине, а они работают на своих личных автомобилях, mm -hmm. понимаете? Просто если бы до людей доходило, к сожалению, настолько узко люди думают, если бы до людей все это доходило, угу. и нас бы поддерживали как гораздо больше народу, может быть, из этого что-то получилось. Но, к сожалению, сейчас нас поддерживает мизер. Будут поддерживать больше, будет лучше. Ну, а как вы считаете, почему вас поддерживает самый мизер населения? Может, потому что главным требованием у вас выходит повышение тарифов для вас? Нет, не поэтому. Но все-таки экономические проблемы, они больше разобщают людей, чем объединяют. И из-за экономических вопросов не получается собраться. А если задавать вопросы политические, то есть объединение для борьбы с единым врагом, то... Люди от политики сейчас стараются держаться как можно дальше. И все это прекрасно знают. Они говорят вот за углом. Что вот все такие плохие там, и так далее, и тому подобное. Блин. А в реальности позови их на политический митинг. Их идет тоже единица, понимаете? Ну, потому что политических митингов сейчас особо не проводится. Сейчас в основном все вот так и бастуют за свои экономические интересы. Нам урезали зарплату, поднимите нам зарплату. Не больше и не меньше. Ну, а где в этот момент тогда политики? Вот мы стоим здесь пятый день, политиков здесь нет. Ну, мы пришли. Ну, вы пришли, вы пришли в конец пятого дня. Мы Где были вы... в первый день. Ну, вот я вас не заметила в первый день. Ну вот в первый день мы брали интервью у виновника торжества как ну, раз. Вот. Надо, надо начинать и звать сюда политиков. То есть, ну а политики при этом все сидят на месте. Ну потому же... что, потому что ну, на вашем, во-первых. Свою... Во пятую точку благополучно в креслах и ржут над нами. По-другому я сказать не могу. Но мы сейчас немножко отдалились от темы. Все-таки мы больше в сферу именно политической борьбы должны разворачиваться. И борьбы именно классовой. То есть не внутри класса трудящихся, что давайте переложим с одних трудящихся чуть-чуть денег в карман другим трудящимся. А в том, чтобы вместо того, чтобы наниматься в какой-то отдельный таксопарк, наниматься всем в Яндекс или в сети Мобиль который является, насколько я помню, филиалом Mailru Group. Я же прав? Э -э, вполне возможно, мы таких подробностей не знаем. Вам проще достать информацию, чем мне. Верите? Я немножко. Прести они или раздельно, кто в Mail Group, кто в Яндексе и так далее, блин? Я вообще не понимаю, зачем все это. Вот эти вот Mail, вернее, Сити, Яндекс и так далее. Я считаю, что должно быть одно единое такси, где будут таксопарки, понимаете, где мы будем приезжать, устраиваться на работу участник со своей машины. Я могла взять, например, в аренду, не в аренду, вернее, а устроиться на работу, как в старых таксопарках, понимаете. Проходить медика-механика каждое утро э, и работать. В первую очередь мы должны работать все официально. Тогда будут совершенно другие условия. А к нам же приходит кто на работу в такси. Сегодня лишился работы, взял свою машину или взял в аренду машину. Покатался, через месяц разбежался. Понимаете? Вот так вот. Политики нас не поддержат никогда. Потому что мы не настолько, блин... Массовые и так далее, чтобы сюда еще и политику вписывать. Ну так вы поэтому и не массовые, что не вписываете политику, а больше за экономику. А экономические интересы у всех немножко разные. Это раз. А во-вторых, вот вы описывали ситуацию, которая возможна только при социалистическом обществе, когда нет единого какого-то <coughs> получателя прибыли. Прибыль распределяется по всему обществу. Тогда... В социализме возможно построить такой таксопарк и туда поначалу набирать людей, а потом их вообще заменить радиоуправляемым ну, или этого, телеметрическим такси. Этого в принципе уже не будет никогда, понимаете? Этого уже не будет, это все прекрасно понимают. Но хотелось бы, чтобы хотя бы то, что сейчас есть, это все легализовали, чтобы это было официально, чтобы мы не страдали от пришедших на 2 три дня. Понимаете mm -hmm. людей. Я понимаю, что они там потеряли ли работу, там, или решили, там, пока как вот, в Москву поехал, месяц поработал, там, денег заработал, приехал, месяц в Саратове. Чем, чем заняться? Пойти работать в такси. Надо, чтобы людей устраивали на работу. Тот же «Яндекс», давай возьмем, к примеру. Пусть он устроит, устраивает к себе принимать на работу, так скажем, потому что ну, он, мы якобы с ними подписываем соглашение. Людей с лицензиями, с разрешениями на работу такси, понимаете, это как минимум. Тогда отсеятся те, кто приходит работать на 2-3 на дня, там, на, на недельку. Но так мы об этом и говорим, что главное первое политическое требование – это заключать договор напрямую с владельцем средств производства, то есть с тем же Яндексом, который вам, вас снабжает работой. Вот. Это было он бы политически... Он это вас снабжает Нет, он вас снабжает заказами. Он снабжает заказами, это информационная служба. А нужен, чтобы снабжал работы, понимаете? Чтобы это было все достаточно официально, чтобы были парки, где, говорю, опять же, можно пройти медика и механика. Понимаете, как минимум, чтобы пассажиры не беспокоились за безопасность, за свою, за то, что машина в порядке и так далее. А сейчас кого только нет? Аварии каждый день. Каждый день аварии с участием таксистов очень много. По, всему, по, по всей России. Не только у нас в Саратове. У нас в Саратове так вот. Две, три, четыре аварии практически каждый день, понимаете? А пассажиры об этом не думают. Они прыгают и поехали, блин, лишь бы дешево было. Государство об этом не думает, им лишь бы положить в карман все это. От всех и от всех. Яндекс наверняка делится с кем-то и что-то как-то, в том числе, наверное, с вами. С нами Яндекс не делится, потому что ну, мы оппозиция. Реклама Яндекса как минимум тут уже происходит. Ну, это антиреклама, хотя сейчас... Даже антиреклама является рекламой, но это мы вырежем потом. Так вот, какая главная-то причина того, что люди не объединяются? Они же именно по экономическим в разных городах разные условия. Как минимум, по... первое это экономически, а второе, люди в это не верят просто. А хотелось бы, чтобы верили, что в будущем можно добиться элементарных каких-то вещей от этой акции. Но одной верой ничего не добьешься, надо все-таки руки, и ноги приложить к этому не, ну не без этого, поэтому, поэтому... Мы, конечно, тут сейчас не, много, не очень много народу, но при этом остались те, кто в это верит Понимаете? Я в это верю, я верю, что рано или поздно это изменится, благодаря нам, тем, кто думает масштабно, а не узко Но тогда, чтобы мыслить масштабно, надо, чтобы все подписывали договор напрямую с Яндекс.Такси, а не с каким-то ноу-нейм. No Таксопарком, в котором нет никаких условий для работы, а Яндекс надо обязательно заключать с вами договор, как с таксистом. Для этого у них должен быть свой таксопарк, куда вы устраиваетесь, как обычный таксист, а не вот так вот через третьи руки, чтобы все на вашей работе... А кто обязывает Яндекс это делать? Только трудящиеся, собравшись вместе. Мы можем этого сделать, потому что нет законов элементарных, понимаете. Когда примут закон о том, что э, как минимум любой парк, неважно, Яндекс это или Ситимобил там или алло такси, неважно, везет. Если примут закон, что они должны легализовать это все, тогда другой вопрос. Законы мы не принимаем, к сожалению. Хорошо, а как вы думаете, кто и в чьих интересах принимает законы? Мы... Принимаем законы, либо владельцы вот, Яндексов и прочих... Все ми... совокупности принимают законы, кроме простого народа. Но ну, значит, есть класс простого народа, трудящийся, есть класс, который принимает законы для простого народа, то есть капиталисты. Согласны? Ну, это я не знаю. Кого можно назвать капиталистом? Те, кто владеет Яндексом. Ну, в вашем случае. Они капиталисты, может быть, да. Но, как ни странно, они капиталисты не в России. Но это не важно, где они, капиталисты. Важно, что есть, в принципе, разделение такое, из-за этого не решаются ваши проблемы в том числе. Может быть, тогда Яндекс отправить в Освояси? Ну, нет, может, отправить в Освояси капиталистов, которые владеют Яндексом? отправлять их в Освояси, а государству нашему отправить их в Освояси. Где они зарегистрированы, пусть туда и топают. А наше государство принадлежит кому? капиталистам или простому народу как вы думаете государство принадлежит только одному человеку но стесняюсь спросить какому владимир владимирович но ну, владимир владимирович один из так сказать все, кто, блин, рулит всеми и вся нет он один из наемных чиновников класса капиталистов все таки ну, может быть так таких подробностей я не знаю я не лезу туда далеко и высоко Понятно, но ну, спасибо вам за свое мнение, спасибо за интервью. Еще раз с праздником с наступающим. Спасибо. До свидания. До свидания.